Как хватает а? почему-то филефилеф она так, это, хватает там еще у него пусто сейчас это Она и то кукурузу это, выбирает и, как лаком ну, она... ну, вот, сюда на на на на на на на на на на на на на на на на на может быть, я бы по на повезу говорю. Поезу, говорю. Yeah. Может быть, посмотрите. Поехали попробуем. Ну нам бы это большая. Да у вас, по-моему, тебе разумеется, мне кажется, подросли ну, уже. Ну да, так подросли, так ты что я уже, я не знаю, уже сколько, сколько брали, уже три.